Севастополь на грани экологической катастрофы. Новая железная дорога предполагает уничтожение древностей. В центре Севастополя засох огромный кедр. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Эмиль Валеев. Здравствуйте. Стройки, стройки, незаконные стройки. Впору просить отдельную заставку для таких новостей. А дело вот в чем. На склоне Балаклавской горы Аскете в Севастополе снова появилась тяжелая строительная техника. Зафиксировано, что с помощью экскаватора проводятся земляные работы немного выше улицы Кирова. Казалось бы, строят и строят, но тогда бы я сейчас об этом не рассказывал. Загвоздка в том, что на склоне горы не то что строить, даже проектировать ничего нельзя. Тем не менее, похоже, все уже спроектировано и даже больше, и технику на место уже притащили. Меж тем, в относительно шаговой доступности крепость Чембала. Приказ номер 1864 Министерства культуры относит территорию к достопримечательным местам – крепости Чембала и Каламита. Здесь запрещено проведение и даже проектирование любых земляных работ, нарушающих целостность достопримечательного места, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия. А все мы знаем, сколь неустойчивы бывают Севастопольские горы. Помимо этого, как будто было мало, любое строительство на данной территории противоречит ограничениям, которые вводит закон о правилах поведения в особых природных территориях, в которые попадают и склоны горы Аскети. Выходит дубль, неплохой результат. Директор департамента архитектуры региона Максим Жукалов заявил, что земельные работы незаконны и копателям грозит штраф. Высказаться на тему нам пообещала и руководитель Севнаследия Ирина Масликова, но почему-то решила этого не делать. Отмечу, что прокуратура уже начала проверку по факту нарушения и на место даже выезжал природоохранный прокурор. Это пока единственное, что дает хоть какую-то надежду на остановку земляных работ. Ведь грозить пальцем и говорить нельзя это одно, а вот инициировать проверку и довести дело до суда совсем иное. Ну а теперь, когда мы тут нашутились и набесились, логично будет задать вопрос. А с чего бы земельным работам начаться, если даже проектирование запрещено? И все же я уверен, что вопрос этот мы задаем в пустоту, где он и останется. Надежда только на то, что теперь, когда внимание общественности уже привлечено, проектик тихо свернут. Но все может быть. На сайте Севастопольского отделения Союза архитекторов России недавно появилась занимательная статья. Автор – архитектор из Севастополя Георгий Григорианц. Специалист отмечает, что городское планирование и облик родного города требуют серьезной доработки. В частности, отмечаются такие проблемные места, как артиллерийская бухта, кластер в Херсонесе и, конечно же, многострадальный мыс Хрустальный. Безусловно, проблемных мест в городе больше, но эти привлекают особое внимание, в том числе общественности и, что говорить, мое. Григорь отмечает монументальную неорганичность гигантского музея на Хрустальном и архитектурную неуместность нового Херсонеса. Проблемы, по сути, далеко не новые, все желающие критиковать уже высказались об этих проектах. А сколько проблем создала эта парочка жителям Севастополя, не сосчитать. Однако автор не призывает к типичным для критикующих комментаторов действиям «все снести и разрушить, ничего не нужно». Вот, например, как архитектор высказывается о Херсонесе. То, что строится перед городищем Херсонес, возможно, но следовало бы не спешить с быстрым принятием решений по архитектуре, на мой взгляд, имея за стенкой уникальный комплекс древнего Херсонеса, не стоило бы театрально-борочно декорировать фасады вновь возводимых зданий, тем более что рядом стоят монастырские шедевры. По хрустальному предсказанию более резкое. В текущем виде комплекс не впишется в город после воплощения. Виной тому слабость архитекторов, которые не умеют чувствовать масштаб города. Еще в 2019 году Григорианц активно протестовал против австрийского стеклянного бутерпрода и даже грозился уехать из города, если это здесь появится. Полностью поддерживаю оба мнения. Мегаломания в самом центре города не доведет до добра, а нарочито-помпезные творения в Новом Херсонесе будут создавать не очень выгодный для самих же себя контраст с произведениями мастеров древности. Обратить ваше внимание хочется и на самое радикальное, но также отнюдь не лишенное смысла заявления Григорианца. Артиллерийскую бухту он предлагает полностью переделать. Здесь есть только одно средство исправления ситуации – бульдозер. Учитесь смелости у столицы, потому как сегодня наш Приморский бульвар и площадь Артбухты – это стыд и позор города-героя Севастополя, считает архитектор. Обиженные собственники шалманов скажут – Критикуешь – предлагай. И архитектор предложил. Собственный контрпроект существующей застройки набережной Григорианц выдвигал все в том же 2019 году. И мне кажется, выглядит это потрясающе. Никаких тебе синюшных высоток, закрывающих памятники, и многочисленных пестрых забегаловок. Повторюсь, идеи довольно радикальны. Но разве вас ни разу не посещала мысль, что у Севастополя нет ни одной нормальной набережной? Мне очень интересно узнать ваше мнение в комментариях, поэтому не стесняйтесь и делитесь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 июля отметил третью годовщину своего пребывания на посту главы города. Именно в этот день президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора региона, сменив в этой должности предшественника Дмитрия Овсянникова. Теперь уже официально в губернаторском кресле Михаил Развожаев поставил рекорд по длительности управления Севастополем, с чем его и поздравляем. К такой важной дате про правительственные аккаунты в соцсетях развернули кампанию по подведению итогов того, чего добился город за последние три года: сколько больниц обновлено, жил площади построено, скверов облагорожено. Но если подумать, ничего кардинально нового и интересного в Севастополе за три года так и не произошло. Они прошли под эгидой стабильности и спокойствия. Нельзя сказать, что успехов нет отнюдь, однако, повторюсь, ничего удивительного. Хотя, может быть, это и к лучшему. А то, зная, как иногда властимущие могут испортить то, что уже работало до них, радуешься, что этого не случилось. Чем еще характеризуется губернаторство Михаила Развожаева, так это активным использованием внешних ресурсов. Буквально до нашего кратковременного отпуска я рассказывал, сколько Севастополь просит на федеральном уровне. Ни для кого не секрет, что большинство бюджетных поступлений составляют именно дотационные вливания. Это, конечно, прекрасно, но мне хочется, чтобы город добился чего-то значимого сам. Тем более, что предпосылки для этого есть. И речь не только о финансовой составляющей. Есть много направлений для роста. Возможно, губернатору стоит задуматься, как превратить оставшееся время своего срока из периода осваивания в период созидания. Резкий рост численности населения Севастополя, начавшийся с 2014 года, поставил город на грань экологической катастрофы. Канализация не выдерживает нагрузку непомерно раздутого полиса. Тем не менее, решение инфраструктурных вопросов по-прежнему остается на второстепенных позициях. Такое мнение высказал в эфире Форпост эксперт по территориальному планированию Алексей Чадаев. Ситуация не нова, многие знают, сколь сильно растянуты и нагружены инженерные сети Севастополя. И дело даже не только в канализации. Вы ведь помните, что каждый раз рассуждая о наших любимых незаконных стройках, я задаюсь риторическими вопросами о том, а куда и за чей счет будут подключать все это нелегальное жилье. И сами горе-застройщики неужели не думают об этом? Но... Оказалось, что все немного прозаичнее, и стройки идут буквально рука об руку с проблемой недостатка инфраструктуры. В городе уже долгое время идет непрерывное наращивание темпов жилищного строительства. И, конечно, темпы развития инфраструктуры, в том числе и санитарной, не растут. Логичную причину Алексей Чадаев видит в простоте и легкой выгоде от возведения домов. Самое выгодное – это жилищное строительство. Все девелоперы бросились именно в жилую застройку. Но жилая застройка работает только тогда, когда есть готовая инфраструктура. Транспортная, коммуникационная, коммунальная. Если ты на существующую инфраструктуру начнешь вешать больше и больше квадратных метров, она начнет трещать, подчеркнул Чадаев. Другие же строительные отрасли, как раз коммунальная инфраструктура, например, гораздо опаснее для желающих попытать счастья. По словам эксперта, конкуренция там иногда доводит до тюрьмы. Выбор какой, либо идти строить дороги и коммуникации за бюджетные деньги. Тут много вероятностей, что тебя посадят. Даже не потому, что ты что-то украла, потому, что другой захочет перехватить этот подряд и порешает вопрос своими способами. Вот и живем в городе, где изо дня в день прибавляется население рекордными темпами, а инфраструктура остается на уровне 2014 года. Все идут по простой и хважиной тропке, построить дом для новых жильцов, Благоспрос огромный. А вот как потом в этом доме будут жить, уже не наши, так сказать, проблемы. Решение простое, обеспечить комфортные условия для подрядчиков и сделать так, чтобы строительство дорог и подведение труб к новоделам было таким же выгодным, как и само их строительство. Вот только кто бы этим занялся. Строительство новой железной дороги в Севастополе требует освобождения территории от нескольких памятников археологии. Это следует из документов, опубликованных для общественного обсуждения на сайте Севнаследия. Предыдущий вариант постройки предполагал снос нескольких гектаров частных домов и даже уничтожение совсем недавно построенного в Инкермане стадиона. Я безмерно рад тому, что от такой абсурдной идеи отказались. Воображение так и рисует детей, играющих на стадионе, посередине которого железнодорожный проезд. Игры останавливаются на время, пока проедет очередной состав. Так вот, этот проект не угодил слишком многому числу людей. Там, в принципе, хотели пожертвовать половиной города для строительства ветки. И монастырь в загайтанской скале снести, и пещеры снести, и стадион, и дома, и парки. В общем, теперь тревожить никого из перечисленных не будут. Естественно, стоимость ветки сразу взлетела в 2,5 раза. Но и это не значит, что сносить и разрушать ничего не будут. Сны живущих переключились на предков. Теперь под угрозой поселение Тавров номер 5 и убежище, могильник номер 9, поселение Карьерное 1 и Аккерман. При этом еще как минимум 4 объекта культурного наследия находятся рядом со стройкой. И, мне кажется, тоже попадут под раздачу. Учитываем и то, что некоторые из перечисленных мест содержат важнейшие памятники истории и сами являются таковыми, а некоторые даже толком не изучены, как Аккерман. Что же предлагают делать с таким большим количеством памятников истории наши строители? Да ничего. Увести то, что можно, а что нельзя, описать и уничтожить. Ведь изменение текущего проекта новые ветки, по словам эксперта, невозможно. Неясно, кстати, почему. Да это уже спокойно изменили. Признаюсь, я не профессионал в проведении железнодорожного полотна, но неужели никак нельзя обойтись без уничтожения наследия? Вроде дорога не очень широкая, может и повилять. А так на выходе получим тысячи квадратных метров раскуроченной земли без возможности отыскать хоть что-то стоящее, разрушенные памятники и дыру в бюджете. Впору задуматься, а так ли нужна нам новая ветка. Огромный ливанский кедр, посаженный в центре Севастополя во второй половине прошлого века, практически усох. Надежды на спасение дерева не осталось. Внимание на плачевное состояние некогда роскошного кедра местные жители обратили еще в прошлом году. Горожане предполагали, что корневая система была повреждена строительной техникой в ходе капитального ремонта сквера, но надеялись, что взрослое дерево еще сможет восстановиться. Теперь зелень полностью покинула кедр, а ветки настолько сухие, что с легкостью ломаются и падают. Очень грустно слышать, что ремонтные работы, которые вроде бы должны творить благо, оборачиваются смертью для такого благородного и красивого растения. Но не спешим с выводами. Такую рекомендацию дает председатель Севастопольского отделения Русского ботанического общества Лилия Бондарева. Хотелось бы подчеркнуть, что в Севастополе несколько таких усыхающих деревьев, где и не было реконструкций. Можно увидеть, что на озелененной территории возле остановки улицы Дмитрия Ульянова есть такие деревья. За последние пять лет у нас погибла, наверное, половина кедров, которые были посажены на площади 50-летия. Ну и причина не выяснена. Может быть, это связано с загазованностью или с какой-то болезнью. Выходит, установить точную причину может только детальная экспертиза. Вношу предложение, давайте же ее проведем, а то будет как обычно. Дельце замнется, дерево срубят и никто не понесет ответственности за смерть кедра. А с вами был Эмиль Валеев в программе Качаем Прессу. До новых встреч!